Здравствуйте! С вами программа Гипотеза. И я Лилия Иликова. Сегодня мы с вами продолжим разговор о миграции и об основных понятиях, которые вот сопровождают все эти миграционные процессы. Согласитесь, что сложнее всего сейчас разобраться в этом потоке информации, кто же такие мигранты, кто такие беженцы, почему иногда их отождествляют и где на самом деле проходит грань. Вот во всех тонкостях именно юридических аспектов миграции нам поможет сегодня разобраться наш гость Рустам Шамильевич Давлет Гильдеев, доктор юридических наук и академический координатор Центра превосходства в области европейских исследований Жан маны Здравствуйте. Добрый день. день. Ростом Шамильевич, ну мы с вами, на самом деле, эти вопросы давно уже обсуждали, и европейскими исследованиями не первый год занимаемся. Поэтому, действительно же, миграция – это не то, что началось в 2015 году, когда все услышали про миграционный кризис. Да, и агентство Frontex европейское работает давно. И потоки мигрантов легальных, нелегальных, они тоже приходят в Европу давно. Вот давайте попробуем определиться с терминологией, кто такие мигранты, кто такие легальные мигранты, нелегальные мигранты, кто такие беженцы. Почему, когда мы смотрим «Евроньюз», нам иногда кажется, что это все одно и то же. А когда мы заглядываем в статистику, Оказывается, что из стран Евросоюза больше всего мигрантов в Люксембурге. Но когда мы смотрим структуру этих мигрантов, оказывается, что мигранты мигрантам рознь. Вот э, с точки зрения европейского права, кто же такие мигранты? Uh -huh. Спасибо большое, Илья Ернстон. На самом деле вопрос, наверное, достаточно многосложный, многослойный. Поскольку есть различные термины, которые используются в праве, и, в частности, в международном праве, поскольку mm -hmm. национальному праву термин «мигрант» не совсем свойственен. А какой там? А вот, ну, как правило, речь идет об иностранных гражданах, о лицах mm -hmm. гражданства, об иностранных работниках. И, соответственно, специальные статусы, которые мы с вами знаем, как беженцы, для Российской Федерации, например, вынуждены переселенцы и для стран СНГ, для Европейского Союза и для остального мира – есть такой термин, как внутренне перемещенные лица, если мы говорим о лицах, которые перемещаются внутри одной страны, так называемые internally displaced persons. Но если возвращаться к вопросу о мигрантах, то в международном праве есть опять же, несколько таких юридических терминов, которые будут характеризовать да, соответствующий статус лица, который выехал из одной страны и приехал в другую. Добровольно выехал, добровольно вот здесь вопрос приехал. как раз один из ключевых моментов, это качество добровольности, да, как бы волеизъявления. Если речь идет о недобровольном выезде из своей страны, то здесь речь идет, во-первых, о так называемой вынужденной миграции. И существуют устоявшиеся понятия, и в том числе достаточно такие развитые институты международного права, ну, например, Институт права беженцев. Вот, как бы, этот институт он достаточно, ну, относительно давний. Он возник скажем, на уровне регулирования международного права в 1922 году, когда было заключено первое соглашение в рамках регионации. Это касалось как раз русских эмигрантов, которые вынуждены были выехать из бывшей Российской империи, ну и, соответственно, в Советскую Россию уже вернуться не могли. Вот как Но раз это были не беженцы это все равно. первый этап формирования международного регулирования в области защиты прав беженцев, именно беженцев. Угу. То есть все-таки беженцы, Русские если вынуждены, то беженцы... Да, если вынуждены покидают свою страну, то в первую очередь это может быть такой термин и статус как беженцы, угу. но это зависит от критериев, да, по которым эти люди вынуждены были бежать из своей страны. И они не могут туда вернуться. И только в этом случае, собственно, речь идет о беженцах. Да? То есть, допустим, это признаки расы, этнического происхождения, национальности, социального или политического положения, убеждений. А вот ряд соответствующих при, признаков, они существуют, и на самом деле эти признаки были выработаны позднее, а, в частности, в конвенции 51 -го года а, о статусе беженцев, mm -hmm. то есть от конвенции ООН. Можно сразу тогда вот встречный вопрос. Те люди, которые сейчас приезжают в Европу, например, через Лампедузу из Туниса, это беженцы или мигранты? Это могут быть и те, и другие. Как их различать а, вот, тогда? Как раз об этом и речь. А, по сути дела, если мы говорим о в таком большом, по сути дела, массовом притоке людей, статус которых на момент как бы, их приезда не определен, по сути дела, там могут быть и люди, которые смогут затем получить статус беженцев, или, как это в Европейском Союзе называется, они могут получить убежище. Хотя вот этот статус приобретения убежища по праву ЕС – и э, статус беженца в международном праве по конвенции 1951 года, они в основном совпадают. Э, в том числе и основные документы права Европейского союза, они как раз, в частности, договор о функционировании Европейского союза, э, делают ссылку и основывается в своем режиме на конвенции ООН о статусе беженца 1951 года с дополнительным протоколом 1967 года. Но среди тех людей, которые приезжают, могут быть и люди, которые этот статус не получат. И вот здесь у Европейского Союза достаточно э, такая развернутая система иных статусов, э, помимо э, предоставления убежища, э, и речь идет о вот так называемой широкой э, международной защите. То есть есть общее понятие международная защита, э, внутри нее есть, соответственно, возможность приобретения статуса Беженца, ну, то есть по можно получить убежище в Европейском Союзе. А, дальше это может быть статус так называемой дополнительной защиты или временной защиты. А, и это статусы, которые опять же а, предусматривают, что человек обратился, его заявление mm -hmm. рассмотрено и а, принято. Ну, то есть ему предоставляет соответствующий статус. Но целый ряд людей, и это достаточно большое количество, а, Остается э, из тех, кто подал соответствующие ходатайства, но они были отвергнуты, да, то есть в соответствующих статусах было отказано. И эти люди, они, получается, должны вернуться в другую страну, причем вот здесь как раз возникает особенность регулирования именно в Европейском Союзе, потому что эта страна э, рассматривается как так называемая безопасная третья страна. Mm -hmm. да, то есть э, речь идет о границах Европейского Союза, все, что внутри. Это как бы страны члены Европейского союза. Вокруг э, ЕС существуют третьи страны, и из этих третьих стран э, выбираются, скажем, в определенный перечень страны, которые относятся к категории безопасных. И вот в эти страны, соответственно, люди, которые заявления которых и ходатайства были э, отвергнуты, э, они должны Тривычай. вернуться. А сейчас они должны именно вернуться, то есть те органы, которые рассматривают, предполагается, что знают, откуда эти люди приехали, эти мигранты. Они знают, откуда пришли или приехали, приплыли, прилетели угу. эти люди непосредственно на территории Европейского Союза. Как правило, все равно, если это большой поток вот, неконтролируемый, поток, который был в 2015 году, в частности, то люди шли через границу, допустим, пешком, да, пересекая границу там, Сербии, ну, да, Венгрию, таких, например. Кадры, которые а, все видели. Да. <клыш> то здесь понятно, что как бы, они пришли оттуда, да, как бы, с территории Сербии. И Сербия, в данном случае, может рассматриваться как безопасная третья страна. И могут вернуться. Но другой вопрос, что, естественно, эти люди могут быть выходцами и из Сирии, и из Афганистана, угу. и из Эритреи, и из Южного Судана, и откуда бы то ни было еще. Вот тогда угу. тоже вопрос э по порядку высылки. Если, например, люди получают статус... Э они же получают срочный статус, то есть он рассчитан на какое-то время, либо они статус не получают вообще. Их тогда э, высылают в ту страну, из которой они прибыли. Правильно я понимаю? Опять же, это зависит от оснований как бы, того, во-первых, как они попали на территорию государств Европейского Союза, во-вторых, соответственно, что у них с собой есть, и есть ли подтверждение э, тех Причин, по которым им могут предоставить соответствующий статус, защитный статус. Если у них таких причин нет, нет документов, например, они не могут что подтвердить ничем, ни свидетельскими показаниями, угу. ни иными доказательствами вот то, что они имеют право на получение статуса беженца или получение соответствующего режима международной защиты, то они могут быть возвращены вот в эту страну третью безопасную страну, так называемую. Uh -huh. И, соответственно, дальше уже, что с ними будет происходить, это будет регулироваться внутренним законодательством того государства, куда они возвращены. В этой связи есть у Европейского Союза ну, достаточно такая серьезная политика, и она подкрепляется международными правилами и собственными внутренними ре нормами, регулирующими вопросы. Есть вопрос о, как бы, о соглашениях реадмиссии, то есть э, в ряде случаев это шире, чем только массовый приток э, людей на территорию ЕС, но это работает и в том случае, когда люди приезжают к э, каким-то основаниям, но потом у них это основание пропадает. То есть, как бы закончилась виза, например, да, угу. как бы, закончилось разрешение на работу, они остаются дальше, у Но них нет уже основания, случае. и их могут вернуть. Угу. Да, то есть вот эта реадмиссия предусматривает соглашение о реадмиссии, что этого человека возвращают в ту страну, откуда он приехал. Да? Это, вот, кстати говоря, одно из, один из элементов, который существует у Европейского Союза с Турцией, поскольку есть такая договоренность так называемый statement, который был достигнут с Турецкой республикой о как бы, специальных мерах, которые направлены на то, чтобы поток мигрантов, неконтролируемый поток ограничить с территории Турции на территории Греции и, в частности, вернуть часть людей, которые не имеют достаточных оснований, чтобы получить статус беженца или статус международной защиты на территории ЕС, но тем не менее как бы могут претендовать на определенную защиту в принципе по международному праву. Это вот то самое соглашение, по которому выплатили 3 миллиарда, и потом не стали выплачивать еще 3 миллиарда. Совершенно верно, единственное изменение, что вот буквально в апреле месяце как раз вот достигнуто согла... очередное решение, буквально где-то вот в течение, по-моему, недели-двух. О том, что очередной транш будет выплачен, да, вот эти очередные 3 миллиарда mm -hmm. по схеме 1 плюс 2. То есть и первые 3 были также сделаны, 1 миллион это миллиард, вернее, mm -hmm. евро, это сумма, которая выплачивается из бюджета Европейского Союза, а 2 миллиарда это вклад государств-членов. Да, в начале апреля, по-моему, тоже такие были данные. Угу. А тогда вот такой вот вопрос. С одной стороны, есть квотирование ЕС, да, что каждая страна в соответствии с распределением должна принять определенное количество мигрантов. Причем это количество совершенно не идет в сравнении с теми с цифрами, с тем количеством лиц, которые на самом деле въезжают в страны. Но мы знаем, что вот страны Восточной Европы, такие как Венгрия, да, которая заняла очень жесткую позицию, uh -huh. они не собираются и не ä, принимают беженцев, мигрантов, то есть ни по каким квотам, даже учитывая, что там совершенно <coughs> смешные цифры, если сравнивать с той же самой Германией, куда ä, по, по разным оценкам несколько миллионов ехало. Вот Болгария тоже не особо принимает. У прибалтийских республик свой подход. Они тоже говорят, что они не будут брать беженцев. Ну, там разное бывает, конечно, Франция летом прошлого года, без всяких ссылок там на международное право, по-моему, включила свои внутренние циркуляры МВД и перестала пускать в порты уже из Италии сюда с мигрантами. Вот как соотносится общеевропейское право, именно право Евросоюза, и национальное право? У кого приоритет в таких вопросах, например? Ну, Не вообще, а вот именно в вопросах миграции. Здесь, на самом деле, конечно, есть проблема. Вообще, если мы говорим о праве Европейского Союза, вот, когда вначале вы говорили о том, что э, угу. эта сфера регулирования, она все-таки не совсем древняя, да, как бы она имеет достаточно недавние основы, да, и реально Европейский Союз получил полномочия в этой области принимать нормативные правила буквально с 99 -го года. Угу. До этого речь шла о международных соглашениях между государствами под и гиды Европейского Союза, и Дублинское соглашение, например, в том числе, было так, заключено. А вот с 99 -го года, соответственно, были внесены изменения в основные учредительные договоры, в частности, Амстердамский договор как раз вступил в силу, и вот эта сфера отношений, она стала э, являться основой для принятия нормативных актов в рамках Европейского Союза, институтов его. И с этого момента как раз вот появились первые акты. Но на самом деле эта сфера, все равно, которая регулирует 78-79 статьями Договора о функционировании Европейского Союза, она остается предметом совместного ведения, компетенции между ЕС и государствами-членами. С учетом определенных принципов субсидиарности, пропорциональности. То есть как бы эта сфера, она, хотя и находится у институтов ЕС в компетенции, но они должны учитывать. То, что происходит в государствах, с одной стороны, но с другой стороны, конечно, определенный приоритет они на себя пытаются взять. И вот регулирование, которое сейчас существует, оно уже достаточно такое развитое. То есть там основные стадии, скажем так, приема людей, которые ищут убежище, квалификации их как таковых, процедура рассмотрения ходатайств, определение ответственного государства – Вопросы, связанные с техническими процедурами, они уже попали в рассмотрение Европейского Союза. А, ну то есть это скорее паритет сейчас? Паритет, Не совсем. Права, паритет, нет? приоритет, поскольку основное регулирование осуществляется через директивы. А директивы это скажем, документы, которые устанавливают общую рамку, но соответствующие способы и средства достижения тех целей, которые ставятся директивами, они остаются за государствами. И они должны принять национальные акты, которые должны вот, как бы, достичь того искомого результата, который заложен э, в тексте директивы. Но вопрос о вот, конкретно э, проблеме, связанной с э, релокацией, перераспределением угу. э, тех людей, которые попали на территорию Европейского Союза в 15-м, 16-м, 17-м годах, э, особенно 15 год, конечно. Э, и в частности, речь шла как раз о тех людях, которые приехали в Италию и в Грецию, там, как бы, вот о них идет речь, а, непосредственно к ним относятся определенные правила, которые были приняты на уровне Европейского Союза, в исключение из правил, которые установлены Дублинским регламентом. Вот есть такой регламент, ну, да, он, условно соглашение. называется Дублинским, а, сейчас как бы, это уже не соглашение, это именно акт, который принимается Советом ЕС вместе с парламентом, и он устанавливает уже единообразное регулирование, и государства уже не могут их менять, эти правила, сами. Сейчас вот он установлен или устанавливается? Вот этот регламент он уже действует. да. Сейчас он действует уже в, ре в редакции третьего а, формата. В 2013 году он был принят, в 2014 году вступил в силу. А Сейчас, кстати, с 2016 -го года обсуждается вопрос о замене его четвертой версии, но пока это еще вопрос открытый. Но вот этот вот Дублин-3, так называемый регламент, он предусматривает, что э, человек, который пересекает границу Европейского Союза, угу. и вот он должен обратиться именно в первое государство, куда он попал он, да, как бы с, с, с ходатайством о предоставлении ему убежища или иной международной защиты. И оно, именно это государство, ответственно за рассмотрение данного ходатайства. Вот когда речь шла о массовом наплыве мигрантов э, как раз в 2015 году, то в сентябре 15 -го же года были приняты два специальных решения. Эти решения Совета, они были направлены на изъятие из вот этого базового правила регламента и предусматривали как раз ту самую релокацию, да, перераспределение мигрантов, уже э, исходя из того, что первое государство просто не справляется с наплывом, угу. и необходимо их перераспределить в другие государства, которые будут предоставлять им международную защиту. А, вот там речь шла порядка о 100 тысячах человек, которых нужно было бы перераспределить между всеми государствами-членами ЕС на условиях принципа солидарности. И вот эти решения, к сожалению, они остались на сегодняшний день очень в низкой степени исполнения. Вот буквально в апреле месяце были подведены такие промежуточные основные итоги этой релокации показала статистика, что речь идет о 34% выполнения да, как бы из имеющегося. И действительно, многие государства вообще ни одного человека не приняли в рамках этой процедуры. Это касается и Венгрии Венгрия, в том числе, это конечно. касается Дании, это касается еще там... А государства Польши в том числе. Польша, да. Но ну, Вышеградская четверка вообще очень жестко встала да. и сказала, мы никого брать не будем. И вот поэтому с точки зрения права, если... Это, получается, есть такая законная возможность просто не выполнять эти директивы. Нет законной возможности. Нет. нет? Здесь речь идет о решениях совета. Решение совета относится к обязательным актам Европейского союза. Они должны выполняться. Ну, которые тоже не выполняются. А, если они не выполняются, то запускается процедура ответственности. И вот на сегодняшний день в суде Европейского союза находятся на рассмотрении три иска комиссии Венгрии, Европейского союза в к Венгрии, к Польше, к Чехии. Как раз о несоблюдении требований этого решения, этих решений там было два в сентябре, 15 и 22 сентября 2015 года, и возложение на них ответственности, в том числе как бы, требования о возмещении а, соответствующих а, средств, М -м, имеется в виду, средства должны возмещаться в пользу тех стран, которые реально этих, граждан, этих mm -hmm. людей приняли. Mm -hmm. И вот это, кстати, один из нюансов, который вот сейчас обсуждается как раз в проекте очередной четвертой версии Дублинского регламента. Там устанавливается правило, ну, как проект, что если государство член ЕС отказывается от приема людей, ищущих убежище, в рамках процедуры перераспределения вот этой релокации, то в этом случае оно должно заплатить компенсацию. И эта компенсация идет уже на покрытие соответствующих расходов тому государству, которое реально этого человека приняло вместо данного. И сумма там, на самом деле, пока звучит как 250 тысяч евро за одного человека. То есть это, в общем-то, такой очень существенный размер а, ставится. А смотрите, не приведет ли вот, а, принятие решения о том, что первая страна, которая приняла мигранта или беженца, да, а, к должна нести уже за него ответственность, не приведет ли это к тому, что все-таки определенные ведь страны на границе ЕС расположена, и та же самая Италия будет по-прежнему больше всего получать мигрантов и не иметь возможности их куда-то дальше отправить. Ну, как в прошлом году, просто без всяких там директив, без всяких решений ЕС, порты французские закрыли, сказали, мы больше не можем. И это ведь сложилась ситуация, когда ничего именно Евросоюз, как официальный, Uh -huh. Евросоюз, как они говорят, официально Брюссель противопоставить этому не смог. То есть решение так и не было тогда найдено. А и итальянцы работает... очень громко заявляли, что нас просто бросили. Да, здесь работает еще один инструмент, который существует в праве Европейского Союза. Это такая форма, как форма создания единого пространства без внутренних границ. Это шенгенское, шенгенское пространство, шенгенская зона и шенгенское право. А сейчас оно включено в состав основных норм Европейского Союза, в текст договора о функционировании ЕС. Но эти шенгенские правила они допускают введение временных ограничений на соответствующие пересечение внутренних границ государствами в случае каких-то особых обстоятельств. Но это уже те действия, которые могут совершаться собственным государством. И здесь институт ЕС имеет возможность... Ну, этот процесс наблюдать, но они не могут препятствовать, если есть соответствующие основания на то. И вот в 15-16 годах и в том числе дальше, действительно ряд государств таким образом перекрывал свои границы. Mm -hmm. Это касается и Австрии, и Франции, и Дании, и там целый ряд других Лифт государств. Да, и это, собственно, продолжается, но там есть определенные рамки. Да? То есть это можно делать в пределах сроков. Во-первых, это может быть определенный срок, как правило, три месяца, но, впрочем, он может быть продлен в определенных ситуациях. И должны уведомляться Институты Европейского Союза о том, что это происходит. То есть, как бы наблюдение есть, э, возможно, оспаривание соответствующих действий, если, э, как бы, речь будет идти о нарушениях прав другого государства, в данном случае уже, да, уж как бы, э, вот, в силу таких ограничительных мер закрытия границы страдают не только люди, но ну и в том числе и они как бы, могут э, являться субъектами э, от, отношений, но и государство может, соответственно, сказать, что это как бы, нарушает определенные установки, которые существуют в рамках Европейского Союза. То есть вопрос здесь еще и в том, что государства-члены ЕС должны разделять общие ценности. И в этом случае э, определенные ограничения, которые выходят за пределы договоренностей, между странами, они, конечно, тоже могут стать предметом обсуждения. Но в некоторых ситуациях, допустим, то, что касается Польши, например, да, как бы уже достаточно давно обсуждается, но это вопрос касается правосудия, системы судебной власти, которая там устроена сейчас, да, и в отношении Польши хотели применять соответствующие меры воздействия за несоблюдение ценностей Европейского Союза, соответствующего разделения властей. Там и, но не стали, по-моему, применять никаких. Пока нет. Пока нет. Были такие разговоры. А, вот если мы сравним наше право в области миграции, российское, и европейское, есть такое мнение, что наше право это все-таки заградительное. То есть как бы не впускать и очень строго а, отсеивать. А, что касается с европейским правом опять же, в области миграции, вот оно... Получается, для кого-то все-таки заградительное, как для тех стран, которые не впускают, или оно какое-то единое ну, в отношении... и, и направленное на прием и интеграцию, вот как, как с точки зрения большого надгосударственного образования, которое несет ответственность за людей, которые туда въезжают? Здесь нужно говорить, наверное, о том, что... Можно сравнивать как с внутренним правом, и в том числе, да, сравнение с, допустим, с российским правом, и в том числе сравнивать, необходимо, конечно, и с международными стандартами в этой области. И здесь есть э, различия. То есть, если мы говорим о вынужденной миграции, ну, вот как раз о лицах, которые ищут убежище, могут получить соответствующую международную защиту, то, э, сравнивая с Российской Федерацией, здесь нет такого однопорядкового ответа, что наше только заградительное, а то только как бы, более либеральное. Mm. Э, на самом деле здесь есть несколько нюансов. Ну, Во-первых, э, европейское право, право Европейского Союза, оно, безусловно, направлено в определенной степени на определенную гуманитарную составляющую, э, в том числе... С точки зрения соблюдения международных стандартов, которые были в Конвенции 1951 года о статусе беженцев. Но, с другой стороны, право ЕС оно несколько более специфично, поскольку вот оно, допустим, изобрело такой статус безопасной третьей страны, которого в универсальном международном праве нет. И, кстати говоря, Управление Верховного комиссара по делам беженцев ООН, как бы говорит о том, что вот этот статус третьей страны, безопасной третьей страны это определенное отступление и в общем -то, негативное отступление от стандартов, которые существуют в международном праве в целом. А с другой стороны, если мы говорим о Российской Федерации, то мы с вами наблюдали ситуацию с людьми, которые приезжали с Украины. Да, в общем-то, в этом смысле российское законодательство оказалось гораздо более э, таким открытым, открытым да, для при, приезда э, людей с территории Донецкой и Луганской областей, да, и, соответственно, с востока Украины. Э, ну, вот как бы это касается конкретного направления. Ну, как, впрочем, и вопрос, связанный с европейским правом, как бы как они реагировали на... Такие неограниченные потоки со стороны Сирии Ну, тоже можно сказать, что здесь С одной стороны получилось открытое да, Ситуативное какое-то решение Ситуативное регулирование, да, фактически Вот с этими решениями Совета 2015 года особенно Но в целом, конечно, законодательство ЕС Оно более, скажем, такое системное угу. Вот Хорошо. Можно я очень коротко попрошу вас все-таки вот перечислить э, типы? То есть мигрант, легальный мигрант, угу. нелегальный. На кого де делит? Ну, прям вот в Понятно. двух словах только. Ну, и вообще вы выделяют три основных группы. Это мигранты добровольные, угу. соответственно, это могут быть трудовые мигранты, это может быть бизнес-миграция, это могут быть э, экологические, угу. не, даже не экологические, скорее, Хорошо. А, добровольные. туристы, угу. да? И так далее Вторая? Дальше это вынужденная миграция Это беженцы, внутренне перемещенные лица Вынужденные uh -huh. переселенцы в определенной степени э, И лица, которые получают международную защиту uh -huh. Иную, кроме беженцев статус беженцев. И третье и Это а, вот, так называемая незаконная миграция Нелегальная миграция В рамках, э, допустим, Организации Объединенных Наций Больше говорят о нерегулярной миграции Или о мигрантах с неурегулированным статусом это как бы, такой более гуманитарный подход к регулированию прав мигрантов. Ну, у нас и собственно, в Европейском Союзе используется термин illegal migration, да, то есть нелегальная миграция для тех случаев, когда люди не имеют оснований находиться на территории государства, не имеют возможности запросить убежище, а вот как бы, просто приехали на территорию страны, одной из стран государ... членов Европейского Союза, чтобы... Работать, mm -hmm. находиться, но в этом случае к ним применяются меры воздействия, есть директива о возвращении, которые регулирует этот вопрос, и в том числе есть ответственность работодателей которые связаны с этой деятельностью. Вот если не возражаете, мы с вами еще один раз встретимся для того, чтобы разобрать именно нелегальную миграцию, потому что я знаю, что вы в этом эксперт. Это было мнение эксперта в области правовых аспектов миграции, европейского права. Рустам Шамильевич Давлит Гильдеев был у нас в гостях, доктор юридических наук, академический координатор Центра превосходства в области европейских исследований Жанна Мане. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо, до свидания.